Здорово! Здорово! Нифига, ты весь такой на милитаре. Это у тебя стиль такой или фиг его знает? Да не, братан, я обычный лошара, который как, гасился от мобилизации. Просто типа <сих> Нормально, на позитиве хорошо. кашу говорит, от мобилизации. Нормально. А чё черный синий, красный? Братан, это ДНР или? ДНР? Да. Ну я, я не в курсе, нифига себе. Речь у тебя такая, как будто ты откуда-то с Чечни или Дагестана. Судя по всему. Вообще, никто не другое. Я азербайджанец. А, он... а ты, а ты откуда? откуда? Я с Питера. Ну, в смысле, Россия. Культурная столица России, ебте. Там же ну, чувака в у нас открылась, нормальная. Призывает, что не... не идешь не хочешь, ЧВК Во-первых, в основном берут этих зэков. Мне вот, э, а, Ну, в основном. Нет. Ну, у тебя там понятно, что нет, призывают из сторонних. Просто... Это сейчас начали зэков брать, да. А до этого все были военнослужащие, там, mm. э, с опытом, которые, блядь, или которые служили в армии, или каких-то mm. боевых там действий были. А потом уже зэков начали. Они распрогнали зэков, все, больше не будет зэков. Жуть какая. Не, мне неинтересно, я Очень... не военный человек. Мне, мне все неинтересно, вот эта вот вся заваруха, вот за эти вот, за путинские дворцы, там, за вот эти вот пригожинские, там, туалеты, мне это все мало интересно. Братан, братан, братан, братан. ты в России живешь, в Питере, блядь, здесь в Поконе, говорит, на экран записи сделай, блядь, эфир выложи, да. тебя записи. И тебя. Салам алейкум, трампам, больше ты ничего не говоришь. Если знаешь, что ну ты знаешь, было я хоть не озвучивай пизду. Понял. Да, опасная штука. Согласен с тобой, да. Не стоит. Понятненько. Конечно. Так, а вы с Азербайджана, короче. Не, я по национальности. Я бы его побрил. По национальности. Понятно. За ушами, да, попал? Ну, за Зачем? Да. Торчит, торчит. Понятненько. Так, ну а ты что на милитаре? Чё это, по приколу стиль или одобряешь, что происходит? Нравится? Или что-то? Братан, любая война это хуево. Я это знаешь, до а этого не знал. Вот как поехал, на Донбас 10 месяцев повоевал, сейчас я буду пускают домой, а потом обратно соплит. Ты... Донбас 10 месяцев, ни хрена себе. Бля, ты, наверное, а, а когда ты ездил? Ну, в смысле, в какие? В какое время? Какие годы? В года? июне, в июне, в июне. Ёбать. С июня месяца, строго. Кошмар, ну ты такое прям этот, подожди, июнь месяц. А, так с июня месяца повод недавно, да, имеется в виду? вот до сегодняшнего дня. Кошмар, то ну, есть ты сегодня. прям самый жир, короче, зацепил, Здесь... да, самый пиздец? Нет, нет это, это не самый жир, июнь это самый жир. Самый жир этого февраль, март, вот это самый жир был. Я еще не самый жир застал. О, ну тебе повезло. Ты что там, ради денюжки был да. или как? Да нет, братан, ради дворцов Путина. Ради... Я, короче, на кирпичи ему работал. Хорошо, нормально. Нормально, ради дворцов стоит. Кирпичи просто, видишь, дешевые, понимаешь? о я понял. Вывозить, короче, да? Да-да, надо же, что-то же тоже черную работу делает. А я черную, вот, я черную работу делал. Хорош. Да, действительно, все, вопросы отпали. Ты, короче, да, этот. Да, нормальный. личе родной, на вечер, родной, блять. Бабки позаработать, потом чуть еще сказать, блядь. Ветеранку нахуй себе сделать, э, себя проверить, нахуй, чтобы не уволили на пенсию, потом, потому что не приехал, уволили, блядь, хуй устроил красной печати, что склонен, блядь, да, mm -hmm. лжи, блядь, такая, понял, блядь понял. и так далее. Поняли, я не понял, понял. Просто без. А не было такого. А, за там басту! Там сами, блядь, хуй знаем, блядь. Понятно. Ну хуй. Короче, и все, и пацаны, кто с тобой служили, тоже такие типа. Мы за деньгами, мы тут посидим, подождем, и все нормально, да? Нет, То есть, не парились. Нет, нет, нет, нет. Блядь, блядь. они рядом. Андруанчик, да да. а, ты хуйню ты не насейся-ка. Это, это я, братан, азербайджан, пожалуйста. Нет. ты это так охуй, да, он хохнул, да кучу. ну и что, что хохол, врагов тоже можно. Да как, Смотри, какой да. я хохол, перестаньте. Да ты за них, сука. он да да же нападаешь, блять, на нас. Да, на кого я нападаю, алло? Тут пацаны в милитаре, блин, Брак, с не этими, с небритыми ушами. Куда я, алло, перестаньте. Какие могут быть? А ты чё не спишь, Пидарю? У тебя четвертый час, да, ебал. Чё ты моё сообещание? Он сейчас материт, да, не... А что не сплю, так э, мне делать нечего, у меня выходные дни, так что я и расслабляюсь, мне нормально. А, ну, вот. а может быть, сутка на Донбасс поехать, пидарюля? я там мог. Я, я, я много чего могу, но много чем не занимаюсь. Вот. Ну, я не знаю, я мог бы, например, не знаю, там к... пойти к кому-нибудь домой натворить делов, а сижу дома и кушаю вкусненькие печенье, вот общаюсь с народом. А... Все нормально, а не может, может, может быть, хахлам домой, пойти и натворить дело. Да, у меня нет к ним претензий, на самом деле. Пусть живут себе, как живут. У меня, у меня слушай, у меня больше претензий к заводу, где я работаю, потому что у меня ползавода сейчас не работает из-за того, что деталей за границы нет. Так что у меня больше претензий сейчас ко власти, чем к хохлам. Потому что хохлы-то уж мне в магазин, глядь, автоматы не завезли. Так что Ну ладно, ладно, ладно. Тебя как зовут-то? Павел я, Паша я. а а я Саня. Приятно. Ну ладно. Ну, да, ну и ты тебя все тоже за, за... Да, ыду, про陰, да, там... Ты за, за ушами-то все-таки побрее, а там ну, да. стрики. Tôi, Мне... tôi, <рит> tôi <рит> Because... <рит> <рит> и пошел да. нахуй, пидор ебан. Все, давай, я съебил. Это все потерянный человек. Уже... Ну понятно, да. Есть такие люди. Понятно. Так, Слушай, вот просто интересно, вот просто шкурный интерес. Сколько платят? Прям реально интересно. Вот сколько в месяц у тебя выходило? Кошмарно интересно. У ну, меня зарплата боевые, там опасные хуйня, да? Ну, я не знаю. Ну как тебе удобнее, я не знаю. Ну вот ск сколько ты получал в руки, если не секрет. 205. 205 тысяч, тысяч еба. Ну, это прям не то, чтобы немало, это прям дохерище. И все, и, и, и, и вот да, все, ну, реально да, все. 200 тысяч блин а где а вот, назови мне хотя бы парочку мест где ты можешь с нуля заработать 200 тысяч это до химии я надо в месяц расстои 110 тысяч да Слушай, ну, а сколько нужно вджобывать, чтобы заработать 110 тысяч с доставки? Наш по-моему, умирать там на работе каждый день без выходных, без праздников. Как у нас. Это кто сказал? Что как у нас? А что кто сказал, что 110 тысяч Сегодня ездили. Таксисты. Такси, да? Слушай, ну ага. таксист может вам много чего рассказать. Есть такие ребятяшки, которые тебе рассказывают, что они там... В Узбекистане работали за 300 рублей в месяц, а тут зарабатывают 300 тысяч в Яндекс Такси И вообще не люди, а просто гиганты какие-нибудь. Понты никто не отменял, ребята. Да, 110 тысяч не знаю, нет. В Москве стольник не зарабатывают доставщики. Конечно, не, ну, не, не, попонтоваться можно, безусловно, там чувак может такой, да я, да там хата, да ты чё, да тачка тоже не арендованная, 110 тысяч в Ростове за доставку, ага, очень смешно. Понятно, не, ну 200 тысяч, конечно, категорические бабки. И что, и все это уже, все, ты, короче, больше не пойдешь на войну, тебе это больше не надо. Нет, почему я поеду, там пацаны мои, там погибли мои пацаны, конечно, а, ты так ну, чисто конечно. на отдых приехал? Типа, перекурите дальше? На реабилитацию, потому что маленькую путь приехать начал. Жуть какая. Не, ну так, конечно, нифига себе, столько у людей там умерших, загнивших видеть, это не смешно. Охренеть, конечно. Понятно. А, а, а вот вообще интересно твое мнение. А сам-то вообще как оцениваешь вообще вот все, что вот это вот происходит? Вот кто-то СВО это называет, кто-то иначе. Вообще, вот скажи это мне, какая пришло, твоя туда оценка? Туда, туда. М -м? То есть... Это война, это не СВО. Это не СВО. Какой СВО, блядь? СВО это когда на какой э, четырехэтажный дом, блядь, зашли какие-нибудь там террористы, вохавиты, блядь, с бомбами наложились, захватили. ты зашел, блядь, ну два-три дня их максимум, выкурил уже и за взял э, СВО, блядь. Специальная война, операция провели, задержали там mm -hmm. террористов. А тут нихуя себе, блядь, э, СВО, блядь. Какой СВО, нахуй, война. Война, все знают война. До боев понятно. Понятно. Ну, Что а вообще. Война? А ну а на твой взгляд тогда ну вот кто виноват? Ну, вот вообще, вот вообще какие интересы тут работают? Вообще, для чего это вся херня? Мне кажется, это договорняк за ресурсы, просто перемена мира идет. Или людей дохуя, может, на земле стало, просто меньше делают. Я хуй его знаю, я Я хую узнаю, что за хуйня Ну, у меня примерно плюс-минус такие ну, же идеи. Ну, ресурсы. образно говоря. Ресурсы, бля. Ресурсы. Война идет всегда за ресурсы. Конечно, за ресурсы. Ну, в целом, а понятно, так, деньги блин. есть деньги. Не так, что кого-то защитить надо, там, народ попросил там, защиту, блядь, это все смешно. Блядь. Конечно, да. Че? Че, спать будете? На мою кровать не ложись, там. А что ты мне говоришь? Кто лежал на моей кровати, кто ел мою кашу, ага. Понятненько. Да не, ну понятно. Типа я, кстати, много с кем общаюсь, у ребят спрашиваю, они говорят, ну да, в целом, типа, никто не питает иллюзий там таких криков, что типа там за Россию, за Донбасс, там за ЛНР. Нет, все говорят, ну, типа, все, такое. все, всем понятно, типа, для чего это, для кого это, кому это нужно. Это, это политическая война больше. Это не вторая мировая, война, как была, ну а включительно. Ну это тоже. Это другая, чуть, -чуть другое как-то. Так вообще как договор. Договорние, думаю... как будто США и, и Россия договорились, но ну, просто играют сцену, блядь, что типа там э, санкции, манкции. а Украину просто как полигон избрали типа, Мне так кажется. Сколько думаешь, это все еще херня продлится? Вот. Ну, я будет? думаю, до 24-го, до 24, когда выводы, выборы, 24 выборы, 24-го. Может, там приостановится, может, все, а потом я путь, все начнется, может это бля, Думаю, думаешь, как на Донбассе да. будет тлеть, да, с 14 -го года? Ну, типа так, потихоньку, понемножку так. Да, да, да, ну, вот это тоже. Кошмар какой. Такие себе перспективы, конечно, такие себе. Сдолбала вся эта херня, конечно, уже, и работать нормально не дают, и жить тоже так себе. Все эта херня достала. Понятненько. То, санк влияют, да? Ладно, так а могу... как, а то, как, а как? А как ты хотел? Ну, типа, ремонтировать оборудование нечем. В магазинах, типа, для шабашек все заканчивается. Например, вся электроника, электрика, она вся забугорная. Это немцы, францы, итальянцы. Нету нихера. Бо оборудование ремонтировать тоже нечем. Двигатели заканчиваются, там, автоматы, пускатели. Там. Ты че? Это же... он краски для принтеров, даже это и тоже херни нет. Все забугорное. Краски для стен тоже из Финляндии у нас тоже огромное количество. Тай, блин, ты попробуй сейчас этот запила материалов, блядь, нормальной фанеры ты не купишь, там ДСП-шки тоже нет. Кошмар, на самом деле в магазинах прям сильно все это дело ощущается. Даже, даже в даже уже в июне были большущие проблемы со всем. А сейчас так это вообще пипец. Не, ну, понятно, что всякой херни какой-то понапихали, а. Ну, те, ну те... замену, там аналог китайский, там появился вот, вот, потом. Вот слово «анала» там присутствует самым первым в слове аналог. В да. этом как-то... Ну, да, говнина, конечно, сложная. дома строить тоже тяжело, блядь. Сруб тоже херовый, его надо чем-то готовить. Да, не, печально, конечно, это все уже заебало заканчивать. Понятно. И, конечно, конечно, заканчивать. Это все заебало, не только их, и нас тут, люди гибнут на... Да, и людей жалко, кошмарно Слушай, а, тв а твои родные, что, что родители говорят по этому поводу? Ну вот то, что ты туда поехал, как они к этому относятся? Ну, ну что я, долбаю? Серьезно? Нормально? Жуть какая Ну потому что я не сын я не женат Сейчас надо, блядь, все заводить и так далее Детей заводить, Былучи ты прям как про плесень прям. детей говорит заводить, нормально. Но родители в целом только к этому относятся херово. то что у тебя детей нет, то что не жена, то к твоей военной деятельности. Ну типа пофигу. Тоже не, тоже отрицательно. Понятно. Ну, в целом, ты же рассказал, что, типа, вариантов не особо много, что, типа, если нет нормального военника, то и с работы все будет печально. Ну, ну собственно... и это тоже, да, там да, многие, конечно, конечно. Слушай, а что у тебя, типа, а, что ты, а кем кто ты кто-то по образованию? Почему именно в армию то пошел? Ну, типа, воевать? А ч ⁇ он там не инженером, там, типа, не плотником, не столером? Зачем? Я люблю стрелять, взрывать. Здесь у меня есть... У меня отец полков. Ah, A -a -a -a -a -a. Короче, для тебя это еще и романтика. Слушай, ну, здорово, нашел себе место. Клево, хорошо, когда есть такие люди и такие места. Что ты? Ч ⁇ А, не, я думал ты задумался. Что-то прямо этот. Понятно. Ладно, спасибо за разговор, пойду, короче, хавать. Вот, давай. <ÜND undes grinder> Счастья, добра. <builder>